Дорогие студенты, от всей души поздравляю вас с Днем Российского Студенчества! Основывая Московский университет, императрица Елизавета Петровна решала задачу создания просвещенного государства. Ну, а дух куража безудержной радости привнесли в этот праздник сами студенты. Сегодня я желаю вам найти баланс между беззаботным весельем, которое очень важно проживать именно в студенческие годы, и серьезным погружением в выбранную вами профессию. Пусть студенческие годы станут для вас одними из самых ярких и интересных периодов в жизни. С праздником!